Вот Различные головные боли, различные гаймориты, синуситы, то есть лорпатология, болезни нервной системы, уши, поражение как бы периферических нервов в основном, иногда, как, бы, как я говорил в случаях ДСП, поражение центральной нервной системы.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 как бы с органическим поражением нервной системы, мы обычно используем 20 сеансов, 2-3 курса, курса в год. Эффекты пирамидотерапии противоболевой, противоспастический, эдулирующий. Укрепляется иммунная система и Организм более по, полноценно справляется с, со своими проблемами. Вот здесь, да. Да. А? Кончик а. Ой, не это... не... Сам конус это есть концентрация. Да. А, конус пирамида является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 А когда вот ну, ты уже и пользуешься, когда он лечишься пирамидой? Ну, с прошлой недели. А что ты ощущаешь, когда ты лежишь под ней? Ну, я ощущаю, на ну, тепло ощущаю. А что еще? Что за твое посипает, покалывает? Да, чуть-чуть ну, да, в груди покалывает. Вот ну, это что-то непривычное для тебя.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 пирамиды. Безвредные, безопасные Все, Серьев, время, время истекло. Ставь, пожалуйста. Как себя чувствуешь? Да, Серьев, только вот такая, еще не смотришь.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 только Самарской области, но и соседних регионов появятся подобные лечебные сооружения, раз их эффективность настолько очевидна. Елена Капаева, Андрей Кривопалов. Специально для X-версии ТВ3 из Самарской области.